Здравствуйте, меня зовут Анна, и три недели назад я сделала коррекцию методом SMILE. Моя жизнь разделилась на до и после в хорошем смысле этого слова, потому что, если меня спросить, я, наверное, скажу только, почему я не сделала это раньше. Вижу прекрасно, ощущений дискомфорта от слова совсем не было. Больше боялась. Операция длилась вот реально три минуты. Три минуты, и я видела все вот просто сразу. Никакого дискомфорта, никакой боли, и я, наверное, самый счастливый человек.